Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вичезар и Вести Волкон. И сегодня мы поговорим, или вернее послушаем беседу между иеромонахом и старовером о богах и боге. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Разговор этот состоялся в поезде, где ехали старовер и иермонах, то есть христианский священник. И между ними состоялся такой интересный разговор или беседа, вопрос ответы о том, что что же такое Бог, что же такое Сатана, что же такое староверие и так далее. С чего же начался разговор между старовером и иер-монахом? Нужно пояснить, что в христианской церкви есть белые монахи и Черные, черноризники, так называемые, белые монахи, то есть священнослужители имеют право заводить семью. А у черных монахов целебат, аналогичный католицизму, где обед безбрачия принимается вот, черными монахами. Поэтому первый вопрос, вернее, первый наезд от Ира-монаха был таков: что вы язычники. На что старовер отвечает: не язычники мы, а староверы. То есть мы исповедуем старую веру. Ну хорошо, сказал Иеромонах. А вы сатанисты. На что старовер ему ответил. Извините, сатанисты что делают? Пьют кровь. Это правда? Да, сказал Иеромонах. Это правда. Но тогда, уважаемый, вспомним, какой у вас основной обряд, который вы проводите в вашей церкви. Причастие. А что вы говорите во время причастия? Ешь хлебушек – это тело Господа. И пей вино – это кровь Господа. Так вы в ментальном и физическом плане, получается, делаете то действие, которое делают сатанисты. Вы пьете кровь и едите, извините, плоть. Так кто же так, тогда сатанисты? Ехавший попутчик сказал, ну что, батюшка, съел? Иеромонаху, на что тот начал злиться. «Вас Господь накажет всех!» На что старовер ему отвечает. «Давайте разберемся, почему это Господь нас накажет? И кто такой Господь?» «Господь Иисус Христос!» Ответил Иеромонах. «Давайте уточним, — сказал старовер, — что же написано в Библии про Господа? Первое послание к коринфянам Глава 12, стих 3. «Никто не имеет права называть Иисуса Господом, а только лишь Духом Святым». «Вот так вы, видимо, слабо знаете Писание собственное», сказал старовер Иеромонаху. Иеромонах ответил, «Господь един». На что старовер отвечает, «Минуточку, ошибаетесь. В деяниях святых апостолов Сказано, глава 2 стих 34, ибо Давид не вошел на небеса и сказал Господу моему, сиди одесную меня, то есть по правую руку, а почему, а по левую занято, видите, два Господа между собой разговаривают, и если у вас Господь Иисус один, откуда же тогда? В ваших храмах дедушку рисуют под куполами. И что же там он делает? И написано, господь воин-вседержитель Саваов. Он откуда взялся? А господь Адонай, а господь Егова. И романах с раздражением возразил, Егова это еврейский бог. Минуточку, сказал Стравер, вы в своих службах произносите Аллилуйя. Это так? Да. Так аллилуйя с Иврита означает «славься бог Яхва, бог Иегова». Вот что это означает. Так какого бога вы славите? И иеромонах разозлился и уже со злости говорит «мы должны спасти Россию». Так вот старовер говорит Иеромонаху «от кого спасти Россию? От русских?» <связывая> Что Иеромонах поперхнулся. А что ему было ответить -то? «от кого спасать Россию-то? Страверии? не хают другую веру, но веруете вы во что-то, да и слава Богу, слава Богам. И здесь мы подчеркиваем принцип староверия, это жить по совести и чтить своих богов и предков, и жить в гармонии с природой, что же в этом, извините, плохого. А то, что некоторые монаистические религии считают, что Бог един, которого они не видели, не видят, и не понимают, что это такое, утверждая, что противоположные, философские течения или верования они чужды им это неправда так как вера она едина и даже в страверии Бог который создал все рамха великий сваргу великую создал он также един для нас как и род породитель как и род наш как и родители наши ведь это целесообразно и естественно, что наши родители, наши боги, так как они нас рождают, это отличие существенное. И вот те обрядовые вещи, которые были навязаны нам, так скажем, из технократической среды, о которой мы говорили в наших роликах ранее, об иерархии, о их целях и задачах, они направлены на то, чтобы нас научить видеть зло, имеем в виду, Неправду, ложь, обман. Чтобы мы были опытными, так как в славянских народах не присущий был обман. В нашем выпуске о демографическом кризисе оставляет комментарий Виталий Шевченко. Вы орете, это про нас. Пожар, пожар, ничего не делайте. Только, грубо говоря, бабки зарабатываете. Извините, Виталий, мы делаем очень много. Мы служим людям. Мы свои технологии передаем для того, чтобы люди могли обезопасить себя, сохранить здоровье. У нас и производство, интеллектуальная наша деятельность направлена на службу людям. И вся наша работа, в том числе и духовная, и философская, направлена на то, чтобы вы начали понимать, что такое смысл жизни, а не просто тупо обвинять в том, что мы зарабатываем Бабки, как вы считаете. Попробуйте, заработайте. Попробуйте, что-то сделайте, если умеете. Наша позиция заключается в том, чтобы объяснять разницу между староверами, старобрядцами, христианами, мусульманами. Но все едино. Все должны жить по совести. И наши, наша философская работа заключается в том, чтобы дать понимание. Это коны, которые мы вам предлагаем приобрести и изучать, это настольная книга, это мироздание, которое мы должны видеть, это нравственные устои, по которым все должны жить, так как они целесообразны и гармонично создают окружающее пространство это домострой в котором многие живут те которые родовой традиции придерживаются вот она где духовная основа вот она где связь между нами людьми и между божественным если мы берем исторические факты то есть истории истории взятые да так почему-то христиане нашего волхва сергия родонежского переобули в монахи и с этого начали писать свою историю а не наше наследие, у нас наследие, а история это промежуток между определенными событиями. В этом разговоре мы видим, есть много богов, и мы их чтим и славим для того, чтобы эту связь восстановить. Вот это самое главное, восстановить сегодня связь между людьми и богами, между людьми и предками. Изучайте, думайте, соединяйтесь. Всего хорошего. С вами был Ичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.